приветствую с вами Сергей Бердачук в этом видео я расскажу как быстро подбирать семантическое ядро как я обычно это делаю для расширения семантического ядра для написания статей для подачи контекстной рекламы ну заходим например в All выбираем какую-то категорию допустим вот я взял выбор, выбор автоматику для отопления вот у меня тут несколько фраз я их сейчас копирую в Excel для удобства ставки мне нужно именно сам список фраз на основе которых я буду отрабатывать точно так же можно в старт например автоматика отопления дома добавить то есть подобрать какие-то фразы важно получить небольшой список основной список на основе которого мы будем работать далее устанавливаем и запускаем программу кей коллектор кей коллекторе в настройках из ключевых моментов что нам надо нам надо зайти в яндекс директ здесь выставить настройки аккаунта яндекса то есть фамилия пароль далее по паузам так яндекс .Вордстат. здесь выставить паузы достаточно большие чтобы порядка вот у меня здесь написано до 40 миллисекунд чтобы. И один поток. Чтобы не перегружать Яндекс, чтобы не банило все. все. Вот такие параметры у меня выставлены. Теперь можно создавать новый проект. Если его еще нет. Создать, создать новый проект. Я называю его, вот, например, Торплейпром автоматика. ключевой момент. Мы здесь не просто добавляем. Вот там здесь можно добавлять фразы в данных. Но я начинаю не вот через добавить фразы, а вот из пункта ⁇ Пакетный спор ⁇ слова с левой колонки. То есть нажимаем на, на эту штуку и вставляем сюда фразы, которые у нас уже были отобраны. Вот такой вот списочек у нас должен быть из какого-то вот под области, сегмента вашей целевой аудитории, то направление, в котором мы... И начинаем собирать информацию. Здесь запускается два пункта интересных. Статистика и журнал событий. Статистика просто показывает, как это все продолжается, сканирование. Журнал событий прописывает, что конкретно здесь происходит. По факту получается вот такая штука, что он заходит в Wordstat, набирает все вот эти вот фразы, которые мы вводили, допустим, автоматика для казовых котлов отопления. Да? Он вот, вот такие действия происходят. Он отсюда копирует фразы с левой колонки. Можно сделать там, опять же, еще и с правой колонки. Но тогда здесь мусор получается. Более чистый с левой колонки. После того, как мы соберем, у нас будет уже собрана частотность сразу. Частотность по вордстату основная. Мы будем быстро ориентироваться. Ну, сейчас он покажет. Можно нажать обновить. Он уже покажет какие-то фразы, которые он уже отсканировал, то есть вот он автоматику нашел, там было всего одно у нас одно слово автоматика, допустим для отопления, если я бы взял, он бы нашел больше гораздо вариантов, туда бы подставил. Ну, я взял конкретный набор, с которым мы уже работаем. Чаще всего именно вот так вот и делают, все захожу в позицию, там у меня уже отобраны, как правило, группы, те группы, с которыми я работаю, они уже отфильтрованы. Ждем просто пока отсканируется вся информация. Достаточно долгая операция, потому что надо делать паузы, иначе Яндекс или Google начинают банить. Точно так же и в Google. Вторая вот тоже штука, что я использую, это пакетный сбор Google AdWords. Точно так же. Сюда копирую эти фразы. Начать сбор. Их собирает собирает по google по яндексу здесь еще есть пункт вот такой пакетный сбор под поисковых подсказок тоже полезно его запустить потом я делаю его отдельно то есть как бы, когда это все уже выполнится точно так же запускаешь пакетный сбор поисковых подсказок потом из этих пунктов можно еще вот похожие поисковые выдачи вот эти вот основные вещи, откуда можно собирать информацию далее вот у нас примерно вот так вот отсканировалось, создался, вот, было несколько фраз, вот, вот он насобирал вот из Яндекса, вот из Гугла насобирались фразы, которые можно использовать здесь их можно в Excel выгрузить что достаточно удобно из Гугла видно, что нету, не собралась статистика, можно сделать так вот, нажимаем сюда фильтр вставляем здесь пустое значение то есть те, которые не собраны. Это именно те гугловские. Запускаем сбор поисковых подсказок базовых частотностей. По-хорошему надо про всем пройти сначала базовые частотности, потом вот с восклицательным знаком, чтобы все собрать, и частотности с точным соответствием. Еще я собираю информацию по ки, То есть там есть такая формула по ключевым фразам, по которым можно определить, Кей 1, кей 2. Тоже точно так же я выставляю, например, пустое значение у меня не рассчитано. И запускаю получить данные для Яндекса. Он собирает мне статистику. Сейчас покажу. Вот количество вхождения. То есть он собирает количество вхождения, какие-то статистические данные, на базе которых потом можно рассчитать значение кей, рассчитать кей по имеющимся данным. Чем больше значение кей, тем больше вероятность, что фраза монетизируемая, хорошее продвижение. Но это один из показателей, с которых я использую. В общем-то, это основные пункты, которыми я делаю. То есть Далее делаем экспорт данных в CSV-файл, который можно открыть при помощи Excel или OpenOffice. И дальше уже с этими файлами работать. С вами был Сергей Протачук, сайт проекта большепродаж.ру внедряйте эти техники и удачных вам продаж.